Всем доброго здоровья! С вами снова Игорь. И этот ролик хочу записать именно вот по этой статейке. Расчет услуг ЖКХ. Вся Россия оплачивает услуги ЖКХ по вымышленной формуле расчета. Статейка от 27.11.2017 года. Ссылочку на статью я оставлю под роликом на YouTube канале. Каждый сможет зайти, посмотреть, почитать и... Как говорится, прочитать все вот эти вот статьи, нормативы, которые здесь прописаны. Сразу приношу извинения, если я в них сам запутаюсь. Читаем. В выставляемых счетах имеется разбивка по услугам. Очистка кровли, помывка фасадов, удорка. Ну не удорка, конечно, уборка придомовой территории. В паспорте дома указано. Кровля равно столько-то квадратов фасады, стокота придомовая Территория тоже XX квадратных метров и так далее. Пункт 10. Приложение номер два В ППРФ-354 утверждена формула расчета за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды многоквартирного дома. Имеется нюанс. В самом ППРФ-354 имеется разъяснение, что под услугой понимается предоставление энергоресурсов, при этом, утвержденной, а, при этом утвержденной формулы расчеты платы оказанных именно услуг то бишь работ по содержанию общедомового имущества нет в силу статьи 5 статьи 11 жкрф статьи 2 статьи 11 гпк рф формула ппрф 354 при применимо так как соответствует требованиям статьи 249 девять гкрф пункт 1 статьи 37 статья 39 статья 158 жк рф попрошу обратить внимание вот именно на эти моменты то что у нас вот здесь вот четко показано нет но ждавняна придумывала кучу кучу сопутствующих всяких статей жкх гпк ппрф и так далее и тому подобное для того чтобы просто нас запутать Разъяснением постановления КСРФ от двенадцатого ноль две номер 10-П плата должна быть пропорциональна доле права собственности на общедомовое имущество. Другими словами, например, фактически очистив придомовую территорию, в моем случае шестьсот семь квадратных метров, ЖКС вправе требовать оплату данной услуги, работы, то бишь в размере пропорционально доли собственности именно на данную придомовую территорию. В моем случае шестьсот семь квадратных метров умножаем на долю права собственности придомовой территории. В моем случае триста или x это что тут так да x долю. В моем случае триста шестьдесят восемь девять квадратных метров Собственности 7,115 квадратных метров дома равно тысячных Тариф 1,41 рублей за квадратный метр равно 49,4 рублей в месяц. Это если следовать логике и букве закона. Однако судом была назначена бухгалтерская экспертиза, эксперт, Буквально процитировав статью 249 сорок ГК девять Гкрф, пункт 1, статья 37, статья 39, статья 158 пятьдесят восемь указал согласно приложению к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от восемнадцатого r р в редакции распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от. 15.0812 номер 235. -р. Тариф за содержание и ремонт жилого помещения по всем услугам, работам, входящих в перечень, установлен за один квадратный метр общей площади помещения рублей в месяц. Соответственно, уборка придомовой территории равна тариф рубль сорок одну копейку на 368,9 квадратных метров собственности равно 520 рублей 15 копеек. Волшебство данной сказочной формулы в том, что объем любой услуги, то бишь работы, становится всегда равной общей площади дома. Фактическая площадь придомовой территории 687 квадратных метров волшебным образом превращается в 7115 квадратных метров. Крыша 3000 квадратных метров превращается в 7115. Напоминаю, что при применении формулы по а, формулы пункта 10 приложения номер два ППРФ 354 на основании статьи 5 статьи 11 ЖКРФ, статья 2 статьи 11 ГПКРФ соответствующие требованиям статьи 249 ГКРФ пункту 1 статьи 37 статья 39 статья 158 ЖКРФ плата на уборку при домовой территории равна 40 рублей 4 копейки 40 49 рублей 40 копеек прошу прощения а, та же ситуация и по другим услугам работаем тем не менее выводы эксперта и суда расчет соответствует требованиям закона может я живу в параллельном мире ну, я скажу так, что не только автор этой статьи живет в параллельном мире, походу мы все там находимся и уже больше 20 лет, с, с 91-го. Так что, кому стало интересно, кто хочет все вот это вот проверить, скажу, сам я эти расчеты не проверяю, не занимаюсь этим, мне на это просто нет времени. У нас занимается этим жилищный комитет в нашем профсоюзе, так что, пожалуйста, пишите, обращайтесь, ссылочку я оставлю под видео. На этом буду прощаться. Всем желаю мира, добра, благополучия и возвращаться из параллельного мира. Все, до скорых встреч.